Меня снимай оператор, меня. Я берусь достаточно узкой, потому что у меня травмированы плечи. И в широкой постановки я жать вообще не могу физически. Это движение я начал делать после того, как посмотрел мотивационные видео с Серегой Кулаевым. Если у меня будет дальше травмироваться плечи, это он виноват. 6. У нас сейчас чуть в районе 95 на 2. Никогда его не догадывай. Родился я в 83 году, в июне. Ну, я не буду называть точную дату. Хотя по 83 году все поймут, что я уже старый. Родился я в Уфе, Республика Башкирия. Вообще был не спортивный мальчик, папа пробовал меня отдавать в какие-то секции, там, заниматься каким-то карате не каратэ, что-то еще. Я как-то тогда почему-то был еще видимо слишком мал, не понимал, зачем мне это нужно. А папа у меня, между прочим, покойничек, к сожалению, был бронзовый призер России по бодибилдингу среди ветеранов. Наверное, мой спортивный путь... Был предопределен изначально, потому что у нас в окружении всегда я видел его друзей, здоровенных накачанных дядек. У нас всегда какие-то плакаты, журналы, что-то было в доме, какие-то видео. Ну, тогда этого мало всего было, но тем не менее уже у нас было. Собственно, родители развелись, и вот, когда мне было 13 лет, мы переехали в Челябинскую область, где я начал заниматься спортом уже. Это вот там уже произошло. Потом я там рос, рос, рос. Рос-рос-рос в нелегких условиях Челябинской области, маленькие города и так далее. И в 2007 году я переехал в Санкт-Петербург. Переехал в Санкт-Петербург. И вот тогда я начал уже заниматься конкретно вот бодибилдингом. И, собственно, до настоящего момента. до настоящего момента я как-то вот так рос. Вижу, середину хорошо. Что-то упражнение помогает. Ты просто устаешь просто Все решает другое. Модные нынче. Ну а мы не неприемлемы. была мечта работать, конечно, в сфере фитнеса, потому что там, где я жил, это абсолютно не развито. Я тут, а тут Санкт-Петербург. И я устроился, причем легко, я устроился в планету фитнес инструктором, тренером. В 2007 году работаю тренером до сих пор. Локти наверх. Еще раз. Еще раз. Еще раз. Вот Отлично меняя только клубы, успел поработать в сфере фитнеса фитнес-консультантом, координатором тренажерного зала, управляющим клуба. Параллельно я начал сниматься в кино в 2009 году, и я являюсь профессиональным каскадером и актером. Это вторая моя работа, можно сказать, потому что одно время я вообще там очень хорошо зарабатывал было много работы, и я, собственно, работал в сфере кино, в фитнесе я не работал несколько, год-два, получил, два наверное, года получилось. Ну Вот, поэтому вот такая профессия у меня неожиданная случилась, совершенно случайно. Это в 2009 году, да, я начал. Тебе что, руку вырвать, чтоб ты не звонил? Толя? Он это! Людмилу куда дел, сволочь? А... Еще раз дернешься без предупреждения, заступаться не буду, понял? Синько, Анатолий Сергеевич. Где трудимся, Анатолий Сергеевич? Охранником. На автостоянке. Mm -hmm. А говорят, вы бандит. Не, ну, ну чего в самом деле? Ну, было с этой шлюшкой два раза. Ну три. Как вы с ней познакомились? Пацан подогнал с работы. Ну там, тёлка снимается в легкую, отвиснуть любит. Косит под девочку из народа. А в самой часы. Пять наших зарплат. Ну а что с ней? Да, загуляла. Родители волнуются. Хм. Волнуются. Раньше надо было волноваться, когда воспитывали. Понаделают про Слышь, ты, тебя что тоже кто-то делал? И ничего земля носит, да? Я даже умудрился поработать ведущим на канале НТВ. Кто-то помнит, может быть, я ездил в командировки с программы, контрольный звонок. Мы там много чего творили Тоже такое время веселое было. Я работал в мюзикле от и Ромео. Такой момент у меня был тоже. Так что профессия перепробовала очень много. Ну и включая всяких там грузчиков и тому подобное. Это все у меня тоже по молодости было. Так что все перепробовал, что можно. Мы не хотим перекачаться. Опасно очень. А то перекачаешься всякие-то Потом не сбросишь мышечную массу лишнюю, которая растет. Да, женщины любить перестанет, сразу же. Женщины? Ну, конечно. Бл братан, подожди, братан, тебе тяжело отлить. Ты ты должен любить только себя, ну и других мальчиков. <сíc> <сíc> да, очень пафосный вопрос, что такое для меня бодибилдинг. У меня нет ответа на этот вопрос. У меня его реально нет, потому что... Если сказать, что это мой образ жизни, я, наверное, буду врать. Потому что настоящий бодибилдер, он, он не пьет пивас, не жрет шашлыки, он не занимается единоборствами. Он живет бодибилдингом, для него это, это целый мир, для него это вся жизнь. Я от этого уже отошел. Я пытался так жить, мне это нравилось одно время, наверное, наверное, наелся этого. Я стараюсь все равно как-то... Правильно питаться, всегда регулярно тренируюсь, никогда вот это, у меня вещей таких нету, что мне там стало неинтересно или что-то еще. Но бодибилдинг для меня, наверное, это стержень. Это то, чем я занимаюсь всю жизнь. То есть это мог быть другой вид спорта, но я бы с Роем занимался постоянно. И вот бодибилдинг вот так совпало. вот, вот что вот именно я занимаюсь бодибилдингом. Я им занимаюсь всю сознательную жизнь. Начиная с 14 лет. Когда я начал себя как-то осознавать, я уже занимался бодибилдингом, железом. И для меня это даже не образ жизни. Наверное, я уж по-другому жизнь даже не воспринимаю. Потому что образ жизни – что-то такое, вот, понятие какое-то. Это просто вот я так живу, вот я занимаюсь железом. Я так живу, у меня вокруг этого построена вся жизнь. <сؤال> <сؤال> упражнение и подход называется «Цирковой номер. Безумная храбрость». Мы так что не пробовали сделать, сейчас попробуем. вообще идея интересная такая, вполне, двощественная. Чтобы правильное упражнение сделать, надо сначала все красиво разложить. А вообще, вот говорят, если красиво раскладывают, это первый следующий дохрений. у меня прям реально плечи отрываются уже. всегда прибирайте не будьте этими как сейчас толерантом говорить да, зачем я выступаю зачем я выступаю на этот вопрос у меня, например, нет однозначного ответа то есть кто-то скажет, кто более успешен что я этим занимаюсь для того, чтобы зарабатывать деньги, например я там становлюсь известным, что-то еще Я вот зарабатываю Я этим не зарабатываю абсолютно Только вкладываю туда здоровье, деньги, время и так далее Наверное, мне было бы неинтересно заниматься видом спорта Если нет какого-то вызова Нужно всегда себя проверять Потому что если ты вот занимаешься, например, в подвальной качалке И жмешь там 100 кг, а больше никто не жмет Ты вроде как все, ты остановился в развитии ты самый сильный там а то, что там ролики в ютубе выкладывают, ну, там, может, фотошоп, там они там что-то по 300 жмут, а ты 100. Ну, неважно, да, то есть нужно как-то себя проверить. Нужно сходить в соседнюю качалку и прийти просто посмотреть, а ты на их уровне то как? А ты приходишь, а там все там 150 жмут, и ты со своей соткой, как бы, ну, мягко говоря, там начинаешь. там. И вот соревнования для меня это такой момент, наверное, чтобы победить самого себя. Я никогда не соревнуюсь с другими людьми. Есть люди, их очень много, гораздо более генетически одаренные, чем я. К сожалению, бодибилдинг именно как вид спорта. Это спорт генетов. Причем генетика может быть а, даже не в том, что он там у него красивый форум мышц или что-то еще. Он может быть и не очень удачно сложен. Приведем такой пример, как Брэнч Уоррен. Ну, он не очень хорошо сложен. Но он генетически растет, он просто. У него растет мясо невероятное, жесткое, во все стороны, там прет, а вот он, он генет, это его вид спорта. Эээ, генетика может проявляться в том, что человек может съесть много еды, я не могу. Ээ, генетика может проявиться в том, что человек ээ, ставит большие дозы фармакологии и организм все это переваривает. Я не смогу. У меня пойдут по бочкам, мне станет плохо. То есть я поэтому сражаюсь сам с собой. Я каждый раз самому себе и своему организму доказываю, что мы можем стать лучше. И мы сделаем это все равно. Как бы тяжело ни было, тяжело, очень тяжело даются подготовки. То есть, организм сопротивляется всеми вообще фибрами души. Он говорит, заканчиваю с этим, давай больше не будем. Я все равно готовлюсь, продолжаю готовиться. И я делаю это не за пакет протеина, который мне дарит на соревнованиях, потому что я там ничего не получаю абсолютно. Не за какую-нибудь футболку выгнуть какую или что-то еще. Мне это, ну, ну, это глупо. А я даже это, наверное, делаю ради кубка Например, вот так Многие говорят, так купи себе кубок А я не хочу покупать Я хочу вот этот дешевый жестяной кубок Вот такого размера выиграть на соревнования Чтобы я вышел И в этот момент я вот был достойного Я подготовился, я переборол сам себя и поэтому каждое соревнование, я уже выступаю с 2007 года, перерыв был там, на года полтора или два я завязывал, но вот так более или менее регулярно выступаю, я каждый раз стараюсь улучшить свою форму. И это получается. Я все равно выхожу в чем-то лучше. И поэтому соревнования, наверное, для меня это основной стимул жить и тренироваться дальше. Иначе станет очень скучно. Без вызова жизнь становится очень скучной. Если я не буду находить этот вызов в соревнованиях по бодибилдингу, я найду этот вызов где-то еще. В соревнованиях по единоборствам. Или еще что-нибудь придумаю. Мне будет скучно жить просто очень ровно. Ходить на работу, ходить домой, из дома на работу, а потом опять домой. Это все. Ну, я считаю, это полный путь деградации и такому достаточно скорому умиранию. Поэтому соревнования для меня это вот вечный вызов. Что меня интересует помимо спорта, хобби мои, но, если честно, у меня нет хобби такого конкретного, как, знаете, некоторые там собирают там, монетки, что-то еще, у меня такого нет. Я, если честно, очень люблю кино. Вот кинематограф меня всегда привлекал, поэтому мое хобби, я считаю, это смотреть фильмы. Я стараюсь смотреть все, что выходит. но ну, если есть время. И притом я смотрю, очень интересно. Многие там смотрят и начинают там обсуждать. А вы знаете, там вот, вот эта глубокая мысль. И вот этот актер, он не так посмотрел. Мне вообще все это все равно. А учитывая, что я работаю в сфере кино. Я знаю, как примерно, что и где снимается. Мне это все равно. Я смотрю кино для того, чтобы смотреть кино. Я хочу развлечений. Если я получаю развлечения от этого фильма, блин, он мне очень интересен, я с большим удовольствием его смотрю, и это весело, я считаю, что вот так правильно, потому что если начинаешь задумываться над каждым фильмом, там, искать в нем какую-то изюминг, что-то еще, ты начинаешь уходить в какие-то дебри, и так можно вспомнить, что это вообще все актеры, и они пытаются тебе изобразить какую-то дурацкую ситуацию, и ты будешь смеяться просто над их потугами. Поэтому надо проще к этому относиться, смотреть фильмы и улыбаться. Это вот мое хобби. Смотреть фильмы и улыбаться. Правильно, Мои вредные привычки? Я Артем, и я алкоголик. На самом деле, моя главная вредная привычка, я очень люблю под фильмы пить пиво. Я пивной алкоголик, я это никогда не скрывал, я даже этим горжусь, потому что я умудряюсь при такой пагубной привычке соревноваться, выставлять форму, да, вы знаете, это мешает мне только, вот, когда я в межсезон, я выгляжу отвратительно, просто потому что мне это нравится делать, жрать и пить. Но, когда я готовлюсь, мне это не мешает, потому что я отказываюсь от этой привычки, и все. Просто, ну, очень хочется. Это вот моя главная пагубная привычка. Я не курю, там, не употребляю наркотики, ничего такого у меня нету. И, говорю, из самых главных моих пагубных привычек, это я люблю сходить в шашлычку, нажраться пиваса там с, с жирным шашлыком. Это главная моя пагубная привычка. Ну, я с ней очень сильно борюсь. Я борюсь даже с алкоголем, чтобы всем меньше досталось, я фактически пивной супергерой. Вот. спрашивают а после тренировка как я питаюсь Сейчас я буду пить протеин. И вот смотрите, у меня с собой вот питание станет щупиночек. <laughs> так что, чтоб не думали, что я там обманываю, просто на картинках там вот. Реально сегодня какой-то плов, он с куриной грудкой. будет в проекте ученик. Он первый раз готовится с соревнованием и будет готовиться под моим руководством.